Желаю успеха тебе, Макс Вехау Покупай на Лекс Избавляется от ненужного Можно, конечно, выкидывать Но можно и продавать Вот, как я вот Продал И сейчас мы это дело Вот, 30 гривен да, вот такая штучка Адаптер под микро-SD Сейчас мы будем сейчас мы паковать right. извращаться так сказать <смех> в упаковке блин а хули хули еще делать так вот опа делать же нечего наше стороне так так, так. так ну. заниматься всякой хуйнивой, блядь происходит всякая хуйня. Вот так вот. Вот так мы можем сделать. Сейчас заматываем вот так вот. Хуйню вот так вот раз. Как говорится, на выдумку я, да, такой могу. Хитер. Понимаю, не догадается, что тут, да? Подумают, чай. Ну вот, блядь, да ёбаный что за блядь такой, сука, ёб твою девизю, блядь. все все валится, блядь. О, моя любимая тема. Evil cats. Я ее придумал. Сочинил. Так, ну, вот, снял там, Снял двух котов. Прикольно. О, ну вот, все, ну, даже не болтается. Ну вот. С минимальными расходами. От мусора избавляюсь так так всё никуда, да, не ну, да, Кот, кстати, это вот так вот так вот так в так коробке, по вот так вот так вот так вот так так вот так вот так вот так вот вот вот там надо смотреть мне, чтобы он не съезжал сюда и сюда. Ну, как видите, все нормально. Я уже его давно купил, покупал за 14 гривен или 13. Вот, все в порядке. Все. Посылка запакована, ничего не болтается. Чего, никто тут даже не скажет, что тут адаптер какой-то. футбол. Футбол можно играть, а даже и сесть на нее можно, ничего себе не будет. Желаю от успехов, я Макс Вехов. Покупаю у меня на лексе. Книги, аудиодиски, DVD-диски, вот адаптеры всякие. Что-то у меня еще есть. А, Что-то еще есть, короче. А, воду покупай себе, доставка воды по вот только. Где-то себе бутылях. Заказывай. А, ссылка. В самом низу, в описании, ссылка на наш сайт. Заходи, переходи. Все. Макс Вехов желает мне успехов. Пока-пока.